Костя на нелинге Раз, два, три, даю пробу Костя, как слышно, три, два, один Прием И мы с Василием на нелинге yes, yes. Передавай привет Тетя <Тети> Люся <сcoff> <сcoff> Тетя Люся, он не хочет передавать тебе привет каждый день Больше мы его сюда не возьмем Конечно, крепай вот эти камни, они прямо посредины. Ну, разверни лодку просто, ну ладно. Вот этим весом разворачиваю, а этим не надо. Давай. Я что, гули вверх? Я должен все время выходить. Ты не, не, я Просто кто-то много быть ест. Быть. Вот. Можешь. Можешь. Надо тут ее, да? Чуть-чуть Ну теперь для отдыха Можно заняться делами Это лучшая работа в мире? Лучшая работа в мире Лучшая работа в мире Там поглухше Ты вправо уйдем там возможно надо у правого берега проходить там Назад назад, гиби. назад назад назад назад назад назад плю оп оп поцак, поцак, поцак, поцак, поцак. По берегу Надо вот правым берегом. Тут поглубже будет. От берега нужно отойти немножко. Ладно, стоим пока. Закон А. А вот на этого кунька, Зелененького. На баузера Нас разворачивает нормально. И как раз и потащит. Не потащить потащит стали хорошо толкнуться сыграла бум -бум промахнулась я говорю греби назад пока тащила она и все равно подцепилась нахватил щупачка вот такого вот. сейчас устроим ритуальное прощание и соответственно это отправим ее расти мужать крепчать Парни, парни, тоже царапнули что то селедину какую-то. Да, Саша, привет. Привет. Люся. тетя Люся, привет. <свят> Их можно ага. брать голыми ага. руками. Пошла селёдина. Селёдина. Сексуальные отношения с холодной женщиной. Вот, Костя да. поймал. Да, да. Сексуальные Целует ее. Да. Все, и пошла отпускает. девочка. Пошла. Пошла девочка, пошла. Давай. Давай, давай, давай, давай, давай. Иди. Иди, иди, иди. иди. Стоит, стоит, стоит, стоит у лодки. Да. Даже уходить не хочет, если... Да, что ты ее что так... целовал, целовал. Да, конечно, конечно. Не забудьте, что мы здесь, Енко, Все, ушла. Все, вот, потом ага. И ушла. Костиком помахала. Васильевич, так блядь. Да как, как, Здорово, как? мужчина. Привет. чё делаете? Да, поймали что-то. Че что ты меня снимаешь? А ты, ты что меня снимаешь? Потому что это... Потому мне что... Мне нравится да. снимать <свяк> <свяк> мужчин. Опять попалась маленькая щучка. Сейчас мы ее... Да. Сейчас мы ее поцелуем и отпустим. Костю! Гринпис yeah, <laughs> отдыхает поцелуй, чучку. Oh. Жаберки, жаберки поправим тебе. I'll be back. Давай. Ой, небо голубое сидим в тенечке это елец или корюок помельче булькается очередная, очередная жертва лоблера. вот ты мне где попался рыбий глаз борется, борется, борется сейчас она уйдет или не уйдет она и маленькая и не умеет уходить скажи бар Селедка. Кого просто пьем, Васильевич, будущий рыбак. В прошлом еще какой был? Да-да-да, бросал по какой-то палкой воду. Приземленная ты субстанция. Как ты стал пиратом, не понимаю. Сидеть бы тебе на тихой планете, разводить скрисов. Вот такие летают стрекозки Господа Проявим мужество И будем продолжать наше веселье Василий, туда брось в... Да не попадешь <смех> ты, ты же этот самый, блин, ты же слепой, как ты в него попадешь. <смех> Все очень хорошо, Все очень свежий хорошо. воздух, да. лес, птички да. поют, поют, поют. Птичек, не, не надо, не надо, надо загорать, да, совершенно да, верно. Тут, видишь, дерево лежит еще под травой. Надо будет только у берега самого проходить, по камушкам. Может придется вылезти, может не придется... веселая, по идее тут ага. должно быть. Да, чистейшая. Вообще вода чистейшая. Давно такой не было. Ну ты больше не грибидок. Он нас и догонит может. Костья, five o'clock. хочет бутерброд. там внизу кто-то из камней выложил грядку такую, непонятно, косу до камня, да, рыбу, наверное, хочет там ловить. eu estou aí. Странно, даже странно. Карета подана, да? гол просто идет. Василий решил сходить на рыбалку. То есть сидел, сидел. Сидел. Тебе помогал. Да. Я чувствую твою помощь. Туда-сюда, такой, Что ж так плохо за кадрами смотрите? Бегают, куда хотят ваши кадры, а вам и дел нет. Солнце за тучами светит. Да, светит, Ультрафиолетовые лучи просачиваются. Да, просачиваются, Никаких «но». Пусть, будет солнце, пусть, будет небо, пусть... Немножко совпадает и течение, и ветер. Да? Самаху видел в этом месте. Вот здесь спускался. Тут узко. Какая-то нора. Вот тын-дын-тын, выходил да, кто-то. Да, да, да. лови сюда удочку, забрасывай. этот дно. Крупный, глубокий. Он проваливающийся. Ну, а -а -а, кавале. Да, знаю. Да. И тут еще дерево лежит. И оно все так заколонило. Очнитесь, профессор, и приступайте к работе. Кто раньше поймает? Без вас не так смешно жить. Вот, цветки выросли, красивые. тут два лопуха. там цветки красивые а тут два лопуха. я эти самые шутки до да ужаса люблю романтизму нету выпить спокойно не дают что ни день 100 грамм что ни день 100 грамм а то и 150 нет что вы когда я пьян я буйный будь я полегкомысленная я бы чтобы эта тенденция продолжилась, чем дальше, тем крупнее, да? Щуку поймали в тенистом месте, вообще за поворотом. Акватория Что ж ты не смазал Уключенным маслом лохнется меж трави тут такое место как раз для охоты Это нужно выскочить и попасться глубоко ну, может быть глубоко видишь там Ну да, уплывай потихоньку от берега Уплывай. самая раздолитку, по идее. Каждый год он по-разному. Надо будет вырезать, подожди сейчас. Это не это не да? У нас есть... Термос, да, у нас термос есть. смотрите смотри, а туда было. Понимаю. А ты, да какие нормально? Подожди, все. Если хочешь указать на да ошибки, это, да? то сначала похвали. Плохо то, что солнце. Ох. так вот нам опять выходить. Камни так прямо как будто положены, блин, так. Вряд зачем-то. Ты худышка? Легко. Худышка. У меня вон обжора сидит сзади, наелся, блин. Вот такие перекаты на Пороги. Перекаты. Беда. Дядьки рыба ловят. Опять там бубнит Нет, бубнит снимает на телефон и бублит. Ну, заметь, такого папоротника больше-то и нигде нету. По-моему, еще где-то в каком-то месте есть. Придется вот туда, наверное. Отплывайте, как-то не упереться в коляку. Да. Да не переживай. Чтобы ко... чтобы кости не это самое. Не наткнулся. Все. что мне повезло, к щуке прямо, да, сразу же? Комар садится на человека, человек ударяет по нему ладонью, и оба, бах! делают непонятно а маленький узелок завязался пришлось крючок обрезать а Ты умеешь привязывать ну чё всем привет <связываю> тетя люди привет мы заканчиваем рыбалку ну может быть еще с часик тут побудем и все завтра в город неохота а тут так хорошо да василийчик Хорошо. Но с женой лучше. Извиняй. Извиняй. У нас отдых от женщин. У нас дед Костян. Это самое опять глушит мелочевку. Сейчас мы приблизимся к нему. Ты по что животи чаранишь? Да <смех> вот змея запускаю. <смех> Рыбку себе замел. Гоночный. <смех> <В ковну 4. смех> у тебя-то хорошо, у тебя Василий честен. А меня-то никто не катает. Не на рыбке кататься. Ну поехали, давай, к Сейчас как? Другая как вот отец. И утянет. Давай, давай. Ну ты что, будешь целовать, отпускать? Или так? Не целованную отпустишь в этот раз. Если уйдет. Она хорошо зацепилась, видишь. Придется попачкать руки. У тебя на музыку мел мелочь приходит. Самое главное я такие далки кидал. Нифига, ведь не это самое. Все хорошо засыпилось. Ну ладно, я не буду ждать. Поверьте мне, он его от. ее отпустит, наверное. Э-э-э! А -а -а. <связывая> Операция. <связывая> хирургически, только хирургически, крылышки укоротим. Вот Костя водочку спускает. А Василий ждет что-то, ждет, когда она сама соберется. Чтобы правильно собрать, нужны подсказки. Вот результат сегодняшнего похода на водоем. Дядя Саша собирается шкурять дичь. Это то, что было зачетное. Остальное были дети. Йо. 40 сантиметров. О, о -мо! Ага, 35 берут. Вот, все. А. Все Да.